Вы есть ваш мир. Поэтому, изменяя свой подход к миру, вы тем самым изменяете весь мир, в котором существуете. Мы не можем изменить мир, сделать то, что так безуспешно пытались осуществить политики всех веков. Мир можно изменить единственным способом. Измените и собственные видения, и вдруг вы окажетесь в другом мире. Все мы живем не в одном и том же мире. Мы друг другу не современны. Кто-то, может быть, живет в прошлом. Как он может быть современным вам? Может быть, он сидит рядом с вами, но думает о прошлом. Значит, он вам не современен. Кто-то может быть в будущем, которого еще нет. Может ли он быть вам современен? Современные друг другу только двое людей, живущих сейчас но сейчас их самих больше нет, потому что человек есть прошлое и будущее. Настоящее нам не принадлежит, не имеет с нами ничего общего. Когда двое людей абсолютно здесь и сейчас, их нет, есть только Бог. Мы живем в одном и том же мире, только когда живем в Бог. Может быть, вы живете друг с другом много лет, но вы живете в своем мире, Ваша жена или муж в своем? Эти два мира постоянно сталкиваются. Со временем люди учатся избегать столкновений. Вот что мы называем жить вместе. Умение избегать столкновений, избегать острых углов. Вот что мы называем семьей, обществом, человечеством. Сплошная подделка. Нельзя жить с мужчиной или с женщиной, если вы оба не живете в пол. Нет другой любви, нет другой семьи, нет другого общества.